Всем привет, это «Спасибо за Фрагбро» и это обзор на Taurus CT9G2 Warface, прежде всего на мод эм, на бирсты, да, то есть отсечки. Вот расскажу для начала, ну сразу скажу, что мод на отсечки вкачивать не надо, это залупа. Вот. Если вы зашли узнать это, то можете закрывать видео и ставить лайк. А какие моды на Тарос хорошо ставить? Ну, Емкость магазина 100%, потому что по дефолту емкость 26 патронов и не хватает патронов дико. Вот. Темп стрельбы высокий, 800, то есть они улетают быстро. Далее, нужно по-любому минус отдачу ставить. Это прям must have. Вот. Без минуса дачи хотя бы фиолетовый играть реально сложно. В идеале нужно, конечно, золотую. Третий мод вы можете ставить как вам угодно, я лично ставлю скорость зума, мне так проще зумить в голову там всяким авиком, штурмам и так далее. Можете поставить кучность, но это не очень профитно, но от бедра как бы будете попадать, но кучность как бы и так нормальная. Вот, отдачу я сказал, скорость перезарядки особо смысла нет ставить. Можно поставить темп, но он увеличивает отдачу, лично я его не ставлю, темп и так хороший. Урон в конечности имеет место быть. Далее урон по торусу теоретически тоже можно ставить. Вот, но я бы лучше конечности поставил. Дальность тоже как вариант можно поставить. В общем, ставьте, что вам нужно. По поводу отсечек, смотрите. Во-первых, с отсечками нельзя поставить мод на патроны. Это полная хуйня. Вот, я вообще в принципе играю с глушаком. Пламенгаситель, кстати, починили. Теперь он отдачу режет. Вот. Если у вас проблемы с контролем отдача или минус отдача вкачана хуево без базара ставьте пламик. Будет лучше. Прицел однозначно. Вот этот 1.3. Вот. Вот этот вот дальний, это хуйня. Он вообще залупа полная. С ним очень хуево стрелять, попадать. А тут, кстати, есть эти дымовые, да, на на подвесе, но я их все время забываю использовать, вот вообще надо, надо об этом помнить, что всегда есть еще дым в запасе, вот его лучше вкладчик какие оставлять там против фавиков и так далее. Глушак заебатый, повышает точность, его почти не слышно, все заебись, вот отсечками, соответственно, стрелять, ну, это хуйня, не, не думайте, что это какой-то MPX, это полная залупа. Если в MPX вы могли просто накликивать, да, вот так вот отсечки, и они как бы в очередь становились, получается, вы стреляли, ну, почти и нон-стоп, тут же, как бы, каждую отсечку нужно постоянно кликать, вот, профита вообще никакого в этом нету. А вот эта вот точность, которая прибавляется, она ничего не дает, урон прибавляет всего 15 единиц, при этом режется темп довольно сильно и в общем, вообще ноль просто смысла. Я думаю, что это будет как MPX какой-то типа имба, там плюс урон высокий. Но по факту полная дичь вообще и отдача контролить тоже неудобно и полный пиздец. На этом все, всем пока.